всем привет дорогие подписчики с вами канал крипто сегодня посмотрим еще один довольно таки свежий проект очень на самом деле интересный. называется он кипр в принципе что он себя представляет сейчас вам расскажу вот у нас на главной странице идет описание для чего эту монету вообще сделали да которая будет у нас обеспечивать безопасную то есть обработку средств безопасное хранение средств естественно все это будет акцент на то что это будет анонимно и они будут делать аналоги уже есть Похожие очень проекты, то есть они говорят о том, что есть смысл вкладывать денежку, да, майнить именно у них, потому что они будут немножко отличаться от похожих альтернативных проектов. То есть это будет в первую очередь все безопасно, все будет надежно. И в принципе для майнинга, именно для майнеров этот проект у нас это будет все гораздо быстрее. На чем хочу взять акцент, то что касаемо именно майнинга, да, здесь нельзя будет майнить асиками, но.. Если манить, то нужно манить сейчас. Общался с администрацией. Они говорят, что самое время сейчас именно этим заняться. Потому что дальше будет э, добыча уже дольше по времени и э, то есть с блока будет давать меньше монет. Так что, ребят, кто будет нацелен именно, кто у нас майнеры, можно сейчас этим начинать заниматься. Сам самый большой профит. Именно сейчас в эти дни, в эту неделю, в этот месяц. И, в принципе, два слова вообще о монете. Почему именно Кипр, я так понимаю, администрация, скорее всего, оттуда, но это не важно вообще. Здесь все вот акцент на то, что есть офшорная компания, да, они предлагают хранить свои средства, тратить их опять же через через них. Все вкладываем сюда свои денежки, они анонимно, быстрые транзакции, то есть расплачиваясь именно, я так понимаю, данной монетой. Они вот говорят о том, что у нас люди очень любят приезжать вообще на Кипр, да, хорошо отдохнуть и посетить любые заведения там азартного, да, то есть рода вот такие игровые, там казино, например, э, понаслаждаться жизнью, как они это расписывают, и сформировать офшорную компанию. То есть авшурная э, компания -то создалась именно как раз на Кипре, так же, как, э, ну, и сам этот проект, именно Кипркоин, который мы сейчас можем видеть. И они вот объясняю то что вы можете подумать что есть несколько сильных монет конфиденциальных уже да то есть э, они сделали свою то есть не обязательно вкладываться в какие то старые проекты можно начать на новом это будет выгоднее для вас и они строят то есть э, всю монету вокруг именно инвестиций на офшорном рынке э, для определенных потребностей будет узкий круг потребностей куда вы сможете это все потратить я не буду это все озвучивать но я думаю вы сами понимаете у них есть белая бумага, там идет полное описание, довольно-таки большое, вы можете зайти и все это подробно почитать кого это именно, именно заинтересует. То есть монета у нас идет, для чего понятно, что это тоже майнинг, всего будет 38 миллионов монет, алгоритм Cryptonite. седьмая версия, видим какой тикет у монеты, коэффициент 18, асик у нас не будет асиков, время блока 60 секунд, и здесь смотрим, что у нас приманивает всего лишь 2%. Это немного. Они это будут на баунти тратить и так далее. То есть понятно. Это здесь нормально. И у них еще будет э, добыча монеты. Да, мы видим опять же, добыча монет у нас только через... Либо вы ее покупаете, естественно, либо вы ее маните. Ну, в принципе, честно это все выглядит и нормально. Дорожная карта. Как видим, они у нас уже с июля 2018 года разрабатывают данный проект и они опять же повторяют то, что сама монета родилась непосредственно в Кипре на бизнес стрече между инвесторами и консультантами. Они там обсудили эту тему и все-таки решили выпустить свою монету. Почему бы и нет? В сентябре они набирают алгоритм добычи да, монеты, спецификация завершена. В октябре мы запустили нашу монету, отправили Анонс, да, у них и был 18 числа, то есть на биткоин толки Так, я немножко дальше. Они уже сделали пулы для майнинга. Я, к сожалению, к майнингу не отношусь, здесь не подскажу ничего, вы сами все знаете. То есть все ссылочки будут обязательно в описании. И смотрим ноябрь у нас текущий месяц. Они будут уже, кстати они листятся, скоро будет биржа у них, не могу сейчас сказать какая, все уточнить у них, я не читал столь подробно, я хочу быстро быстрее просто показать вам, чтобы кто заинтересован в майнинге, уже начали это делать. Они создают уже кошельки опять же листятся на биржу. На декабрь у нас будет рост популярности монеты, это будет основной целью, то есть чтобы их монета становилась популярной, росла в цене, то есть и была актуальна и да, полезна вам, чтобы был смысл ее Продать, купить, именно использовать ее в тех целях, для которых она предназначена. Об этом вы почитаете сами, потому что я не все это не буду озвучивать, и столько нету времени, чтобы все это прочитать. Они выпускают дальше для iOS, для Android кошельки, понятно. Февраль интеграция будет платежного шлюз, направление.. То есть направление на управление инвестициями. Я так понял, в феврале вы уже можете. Именно с майнинга, заработанные деньги, те, которые вы, грубо говоря, или те, кто инвестировали в проект, вы уже сможете на определенные услуги их тратить. Через них, я так понял. Но это не скоро, как бы это еще до полугода нужно ждать, 4-5 месяцев на самом деле. Это пулы, то есть для добычи самой монеты, понятно. Листинг у них уже будет очень скоро. Это все ссылочки вы можете зайти посмотреть сам их не сайт на котором мы сейчас находимся идете посмотрите это полный у нас доклад то есть вы можете зайти посмотреть pdf файл я так понял зайти все посмотреть анонс на биткоин талке гитхаб кошелек для windows понятно он стандартно все так что ребят кому интересно заходим смотрим здесь у вас на биткоин талке есть тема их, тема их прощения она уже перейдена на русский и мы можем даже я сейчас что скажу просто перескажу Uh, она в первую очередь анонимная, она безопасная, надежная этот проект, да, сам, самая монета этот коин. Всего лишь 18 числа они вот, как бы, стартуют анонс, поэтому он свежий. И тут будет уникальный алгоритм Cryptonite. Uh, Почему-то здесь пишут версия 1, на самом деле версия 7, как я понял, здесь у них все ссылочки есть. И опять же это мы уже все проходили. По прямой примайну идет та же самая речь что они благодарят кстати э, э, так они говорят вот спасибо мы видим команде разработчиков криптонод команде разработчиков нот разработчиков bytecoin и спасибо тарту коин которые во многом помогали им как вы видите команда я так понял большая команда делала проект не один день и я думаю он заработает однозначно так что смотрите присматривайтесь они сейчас именно делают дорожную карту, выполняют все вовремя, в сроки, чтобы все у них получилось. Делают кошельки. Для Windows он уже есть, это а самое главное, в основном все его и скачивают. Короткие сроки все они будут делать. И в принципе у них сейчас идет как бы полноценный старт. Так что, ребят, кто хочет поманить, пожалуйста, сюда по поводу своей монеты и услуги, что можно будет с ней делать акцент опять же повторюсь еще идет на офшоры куда вложить денежку и как ее анонимно тратить и так далее переводить ну вы понимаете о чем я говорю а, пожалуйста также можете зайти на этот проект и а, может быть будет отдельная еще у них платформа сейчас не могу подсказать как это все будет выглядеть но думаю кого то это заинтересует так что я думаю это можно заканчивать всем спасибо за просмотр всем профита в майнинге разбирайтесь смотрите а, до скорых встреч всем пока